Огонь по усмотрению! Минус один. Отлично. Впереди будут еще патрульные пункты. Комаров со своими людьми будет ждать нас в поле на северо-западе. И менее чем через сутки после трансляции из верхнего арабского лидера Есира Аль-Булани, сила военного плода США, находящиеся в У двери, а затем привлеки их внимание.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 Газ, вы прикроете левый фланг. Вас понял, прикрою левый фланг. Всем отрядам приступить к штурму. Шоу, шоу, шоу, шоу, шоу. Контакт к северу. Оу, пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарову могли приступить к штурму. У нас потери! Черт! Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Хомаров. Но я и не говорил, что в детстве. Мы должны защитить моих людей с вертолетов. Сюда! Быстрее, Хомаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Контакт с северо-западу. Попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Временный шланг. Так, помогите. Нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. Будет успех. Теперь за мной, коллектор потеря. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Где этот шпион? Что ты делаешь? Что, сука, сошел? тебе он? Номер! Пос... Номер, <клыш> на северо-восточном краю у деревни! Как бы сложно было, правда? Теперь в угол. Что, Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то с... Обойди здание и перережь провода. Всем остальным приготовиться. Газ выполняй. Так, электричество отключено. Вперед. Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно в чавлике. Вижу противника! Даза! Ты там!